Доброго времени суток, дорогой друг, ты на канале Планета Информации. Сегодня я расскажу, как набирать подписчиков с нуля, как сделать так, чтобы твой нулевой YouTube-канал начали смотреть, и этим способом пользуются большинство топовых блогеров. Этот способ – пиар в комментариях. Я уже рассказывал, как это делать в одном из своих роликов, но не спешите выключать, так как сегодня будет конкретика, и мы разберем этот вид пиара досконально. Ну а перед началом видео попрошу вас подписаться на наш новый телеграм-канал «Мама, я зарабатываю» на ютубе. Именно туда я выложил чек-лист по созданию канала от Ильи Емельянова там достаточно развернутая инфа от добавления логотипа до создания субтитров стоит он 2400 но для подписчиков нашего телеграм-канала все это будет бесплатно это так скажем информация для общего понимания то есть мы должны пройти для начала все-таки основные этапы и начинать мы должны с азов все будет по порядку погнали Итак, для начала давайте взглянем на статистику моего канала, а именно на часы просмотров. И тут мы можем увидеть, что поначалу все мои видео в совокупности набирали менее чем по часу просмотров в день. Далее с учетом роста органического трафика эта цифра немного увеличилась. Начали смотреть по часу, по два, иногда по три в день. И вот тут мы видим скачок в просмотрах. Все дело в том, что я узнал о такой штуке, как пиар в комментариях. И начиная с этого момента, моим каналом уже начали интересоваться намного больше людей. Как я делал и продолжаю делать. Повторяю, что такой метод используют многие топовые блогеры, у которых больше 100 тысяч подписчиков. Итак, для начала, что я сделал? Я просто ввел в поисковике YouTube ключевые запросы, которые косвенным образом связаны с моей тематикой. Это заработок в интернете, схемы заработка, продвижение Telegram. На всех разоблачителей подписывался Пограничник там Костя Пекинец Мобайл и так далее И после того, как я на них На всех подписался, мне начали приходить Уведомления о их новых видео Что я делал? Вижу выход нового видео, захожу вот, например, у пограничника, да, выходит новое видео, и я стараюсь как можно быстрее написать какой-нибудь комментарий. Но комментарий должен как-либо соответствовать названию ролика. Это делается для того, что если вы напишите какой-то комментарий, и он понравится людям, то он будет в топе комментариев. Соответственно, люди его читают, потом переходят на ваш канал, и если им нравится, то они подписываются. Но возникла такая проблема, что когда я просто придумывал комментарии из головы, судя по названию, то они, видимо, были не очень интересными и их мало лайкали. Тогда я придумал такую штуку. Вот, например, рассмотрим на примере канала Пограничник. Какой-нибудь ролик сейчас откроем. Вот, например, Лиса рулит. Мне, значит, приходит такое обновление, допустим, в этом ролике. Лиса рулит из Starcom. Что это вообще такое, мне непонятно. Я не знаю, кто такая лиса, чем она там вообще рулит. Соответственно, если я придумаю какой-то коммент из головы, не зная тематики, то он не наберет много лайков и вообще он людям то есть не понравится так что писать просто всякую бильберду смысла нет что я делаю? я ввожу в поиски youtube Лиса рулит Старком захожу на самый популярный ролик вот например ролик связанный с этой тематикой и ищу комментарий который набрал много лайков ага смотрите сколько много этот коммент собрал лайков я его скопировал вставил ну, можно тут пару слов поменять. Еще обязательно нужно выделить этот комментарий с обеих сторон звездочками, тогда он будет отображаться жирным шрифтом и будет наиболее заметен среди остальных. И это на самом деле очень действенный способ, который очень хорошо работает. Я вообще как бы стараюсь писать два коммента. Если тематика мне знакома, то я быстро придумываю что-нибудь из головы от себя. Если нет, то, соответственно, иду и ворую чей-то комментарий. Просто зачем что-то придумывать, да, когда уже это просто протестировано за вас? Это вот такой вот лайфхак вам. Если вам было полезно это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на телеграм-канал «Мама, я зарабатываю» на YouTube. Вчера я туда выложил пост о том, какой компьютер нужен для работы с YouTube. И сегодня, еще немного позже, Искандер выложит пост, связанный с тематикой его канала. И обязательно пишите комментарии к этому видосу, задавайте любые вопросы, и я с радостью на них отвечу. На сегодня это все. Всем пока.